Друзья, всем привет! В этом видео разберем очередной сейл, который называется Таки на бирже OKX. В последнее время эти сейлы дают очень неплохой результат и можно хорошо здесь заработать. Так вот, в этом видео сейчас разберем, сделаю такой подробный гайд и также покажу, сколько в эквиваленте в долларах получается заработать с таких сейлов, как принять участие, что нужно делать. Стоит ли вам участвовать или нет и какие риски. Поэтому, друзья, кому данное видео интересно, присаживаемся. Поехали. Итак, друзья, кто не знаком с биржей ОК, ссылочка для регистрации внизу в описании. Также ищите все подробные инструкции, как ей пользоваться, как зарегистрироваться. У меня есть видео на канале или же оставлю в конце в описании. Посмотрите, можно будет перейти по ссылочкам. Биржа OKEX, как и все другие биржи, они проводят вот такие сейлы. когда идет листинг на биржу того или иного токена. И нам, как держателям их токена OKB, в данном случае биржи OKEX, мы можем получить токены по цене приват раундов, при сайла. То есть по самой-самой низкой цене и соответственно на сейле эти токены очень и очень хорошо взлетают. В моменте они дают от 10 до 20 иксов, а то и выше и что же касается что нам нужно сделать чтобы поучаствовать в данном Джамстарте, который называется таки во первых на бирже вы заходите в вкладочку Финансы, нажимаете джамп приложение сразу смотрите название джамп туда заходите видим у нас осталось четыре дня четырнадцать часов до распределения но токены окб нам нужно держать уже начинать чуть раньше нажимаем кнопочку подробнее Требования к участию. Ну, соответственно, нам нужно пройти на бирже уровень верификации второго уровня. Это загрузить свои документы. И делать, сделать, или если у вас уже имеется, иметь, в общем, торговый оборот в течение 30 месяцев, чтобы он был не меньше, чем 5000 долларов. 5000 долларов там вам хватит с головой. Дальше здесь будет идти коэффициент распределения когда начнется само распределение и вы будете видеть сколько вы можете получить там токенов сейчас это со старого да, сейла потому что новый еще как бы не начался смотрите дальше какие здесь условия само распределение будет идти где-то 28 апреля цена токена будет 4 цента на этот сейл выделено 9 миллионов токенов таки и максимально при распределении вы можете претендовать, то есть минимально на 1 таки, да, и максимум на 50 тысяч таки. Далее, смотрите, с 25 по 27 число вам нужно на счету уже иметь токены OKB. Покупаете токены ОКБ на бирже, ну и как же я сказал, чем больше токенов э, вы захолдите, то тем больше вы получите токенов таки при распределении дальше 28 числа первой половины дня здесь уже будет доступна кнопочка залог вам нужно будет залог нажать кнопочку залог и максимально то количество окб которые вы холдили вот их поместить в залог для этого вам нужно будет перевести свои ОКБ с трейдингового аккаунта на спотовый то есть на основной как это делается? Вот заходите в мои активы, здесь у вас есть основной аккаунт там, и торговый, да? Вы нажимаете на свой баланс, ЛКБ, вот здесь троеточие, нажимаете перевести и ЛКБ с торгового аккаунта на основной. Нажимаете там перевести все, подтвердить и все, они у вас переведутся на основной аккаунт и будут у вас под залогом. Это нужно будет обязательно сделать вот через эту кнопочку 28 числа. Дальше, по самому проекту в Твиттере э, на них подписано 57 тысяч э, читателей. И самое интересное, что на них подписано практически все топовые биржи. И вот когда я заглянул и увидел, что они на ранней стадии на преселе собрали сумму 3,5 миллиона долларов. И в инвесторах как раз таки практически все топовые биржи. Плюс Solana Ventures, есть FTX Ventures. Kraken Ventures, Coinbase Ventures, хобби Ventures. Ну и также если листинг на OKX, я думаю, OKX там что-то тоже может где-то проинвестировало. Так вот, что касается цены да и распределения. Приват раунда 3,5 миллиона они проинвестировали. Это 3,8% им дали общей эмиссии. Общая эмиссия 3 миллиарда. И им дано было 114 миллионов. То есть 3,5 миллиона разделите на 114, вы получите цену в 3 цента. А у нас по 4 цента. То есть в любом случае токен будет иксовать от 10 до 20 иксов. Я думаю, в моменте при листинге он должен дать. То есть сама таки это социальная сеть, где создатели контента, вот комментируя, лайкая посты, вы можете получать вознаграждение в этой монете. Я так понимаю, это развивается на азиатском рынке, Сингапур, Индия, потому что вот оттуда срочредители. И в принципе нам не так важно что за проект, хотя вы видите, да, есть и инвестора хорошие в основном биржи, есть понимание того, что проект интересен, но при листинге, при таких ценах в любом случае это вызывает хайп, отжиротаж и в принципе практически все токены стреляют. Поэтому сейчас давайте перейдем и разберем, сколько получается с этого заработать. Для этого нам нужно вернуться Предыдущие сайлы, вот один из них, я расписывал, прям делал финансовый отчет, что да и как получается. Смотрите, вот я участвовал, по-моему, три сайла до этого. Был Clive City, Jumpstart. Я закинул 393 доллара свои. По курсу 18 купил монеты ОКБ. Это получилось практически 22 монеты. За хранение на протяжении трех дней мне дали 104 токена вот этих Clive City да, по цене 3,5 цента. И за это я заплатил, списали в токенах АКБ 3,6 доллара. Токен я продал на 13,5 иксах и получил за это 50 долларов. И токен ОКБ тогда поднялся в цене до 19 долларов. Я продал за 411 уже. И суммарно у меня получилось 68 долларов отнять 3,65 за то, что я купил вот эти токены по низкой цене. Это где-то 64 доллара. То есть мы получаем 17% чистого дохода. То есть условно, чтобы было понятно, если вы закинули 1000 долларов, вы бы получили э, 170 долларов. Да? Я думаю, это очень хороший результат за 4-5 дня, просто э, держа токены АКБ. Но это старый проект что касается там предыдущих проектов. Тот, что закончился вот буквально на днях, назывался он Yield. Здесь практически 20x я получил. И здесь я забрал чистыми в долларах 20%. То есть 1000 долларов, если бы вы заучили, вы получили 200 долларов. И я э, просто здесь не расписывал финансовый отчет, просто для себя посчитал. И вот этот новый я уже кинул в телеграм-канал информацию, да, что вот уже есть новый и вы можете принимать участие. Также, когда я делаю вот эти посты, кстати, рекомендую обязательно подписаться на Телеграм-канал, потому что сразу, когда вот пост такой выходит, нужно желательно прикупить токены АКБ уже в начале. Вот я давал этот пост. Токены АКБ купил вчера по 19.40 у меня получилось. Несмотря на то, что там вот биткоин очень сильно пролили, токены АКБ плюс-минус они держатся в диапазоне уже больше месяца, где-то... В районе, видите, он ходит 18,5 долларов и 21 долларов. Там временами вверх, вниз он выходит. Но в принципе он практически всегда держится плюс-минус на одном уровне. И вот когда выходит такая новость, что будет очередной старт обычно токен сразу там подрастает на 5-10, бывает 15%. И когда уже токены распределены, то они токен АКБ потом падает. Это что касается рисков. Смотрите, вы просто можете потерять на курсе токена АКБ. К примеру, если сейчас рынок задампит, биткоин пойдет там ниже 30, то, естественно и токен АКБ провалится. А в этот момент вы будете участвовать в джампстарте и вы можете получить определенно там минус в долларом эквиваленте. Поэтому рекомендую здесь участвовать только свободными деньгами и только... Тогда, когда вы готовы, если вдруг будет сильная просадка токена и вы готовы в нем остаться, готовы еще докупать, чтобы участвовать в следующих джемстартах. Вот, к примеру, за последний месяц э, вроде три или даже вот это четвертый уже джемстарт. И я, к примеру, рекомендую, если вы найдете какую-то сумму определенную и выделите для этого мероприятия, вы с этих джемстартов практически, э, ну я не знаю, там по-разному оно все будет, да, сейчас в среднем 17-20% дохода получается. Вот если вы э, с 1000 долларов, э, например, будете участвовать и каждый э, Jumpstart будет приносить вам 150-200 долларов, вы на очередной просадке курса, когда после истечения мероприятия там курс немножко там проседает, вы можете наоборот на вот эти заработанные деньги еще докупать токены АКБ и таким образом увеличивать, Активность в этих мероприятиях и зарабатывать еще больше в будущем. Но это так, это к тому, что как вы можете разогнать, да, наоборот, депозит, держа определенно токены АКБ. Биржа топовая, она номер два в моем списке после Binance. Я здесь тоже часто торгую участвую в таких сайлах. Азиатская очень сильная биржа. У нее очень много партнеров, у нее очень огромные обороты дневные Поэтому биржа реально хорошая. Еще раз повторюсь, там ссылка под видео в описании, можете регистрироваться, кто еще не зарегистрирован. Поэтому, друзья, вот здесь на вопрос, стоит участвовать или нет, однозначно стоит. Ну, это я вам могу сказать на практике, если взять вот эти последние 4 сайла, то они, конечно же, ну дали хороший профит Будет ли так всегда я не знаю Может быть какая-то история и убыточная Ну не убыточная а там минимальная 1-2-5% удастся заработать Может быть и такое быть В зависимости какой будет рынок Какой будет проект И какой уровень хайпа в этой всей истории Поэтому для себя я принял решение ОКБ берем э, Принимаем участие Потихонечку если получается накапливаем Объем ОКБ чтобы дальше участвовать В таких сайлах и получаем профит, в принципе, абсолютно за простые, понятные действия. И в течение пяти дней не нервничать, не дергаться, получать вот такой заработок. Кому данное видео, друзья, было интересным, полезным, пишите обязательно в комментариях, участвуете вы в данных стеллах или нет. Ну и не забывайте обязательно подписывайтесь и на YouTube канал. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.